500 метров до моря, евро-трешка по цене ниже рынка. Друзья, всем привет! В сегодняшнем выпуске вот такая евро-трешка с ремонтом, с видом на море, на речку, на горы. Большая благоустроенная территория, рядом набережная речки Псахей до моря всего лишь 500 метров. Дом находится на улице Полтавская, прямо вблизи набережной речки Псахэ. Мамайка продолжает развиваться, совсем недавно открыли школу Автобусная остановка рядом с домом до самого центра Сочи по дублеру Кортного проспекта ехать на минут 5-7. И вот на этом пятачке, в 100 метрах от дома, есть абсолютно вся инфраструктура, которая потребуется для комфортного проживания и отдыха. Вот так выглядит сам дом Территория закрытая, видеонаблюдение, цветочки, пандус для людей с ограниченными возможностями. Хоть и небольшая, но детская площадка имеется. Также возле дома организовали такой мини-сквер. Кто успел, тот припарковался. Есть заезд и есть выезд. Также выход на речку. И имеется вот такая мангальная зона. Небольшая спортивная площадка и, собственно, сам мангал. Фасад вентилируемый. Есть подземная парковка. Также в доме центра красоты и здоровья. Ну Классно, короткий путь на речку Псахе, у вас будет ключ и вы такие сразу вышли на набережную гулять, бегать. В подъезде цветы, все чисто, аккуратно. Лифта 2, марки Коне, с зеркалом, чистый ухоженный подъезд. Итак, заходим в квартиру, общая площадь 82 квадратных метра, такая прихожая, санузел совмещенный. Большая ванная. Огромная гостиная, совмещенная с кухней. Кладовочка, двухконтурный газовый котел. Поэтому коммунальные платежи будут минимальные. Теплые полы по всей гостиной. Такой вид из окон. На всю мамайку, на фазотрон. Есть балкон с видом на море. Сюда просится шкаф. Значит, первая спальня. Вполне себе живой ремонт. Здесь цена. Самая главная цена, друзья. Давайте все-таки вид покажу. То есть на речку, на фазотрон, на горы и на всю мамайку. еще одна спальня. То есть евро-трешка, да? Две спальни. Плюс огромная кухня-гостиная. Давайте вот так еще покажу. Аля модные потолки. Здесь уже радиаторы. Балкон с видом на море. Не знаю, против солнца, передает камера или нет, но море очень даже хорошо видно. Если вы впервые на моем канале, обязательно подпишитесь. Не забудьте там поставить колокольчик, чтобы не пропускать вот такие хорошие предложения. Стоимость данной квартиры на 25-30% дешевле ниже рыночной стоимости. Составляет 24 миллиона. А это всего лишь по 290 тысяч за квадратный метр, что значительно ниже, чем в домах аналогичного класса. У меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, канал Волк Стрит. До новых видео. Пока.